тили Ты психотехниками по снам когда не занималась, не? Никогда. Никогда. Вообще ничего не пробовала. Наташа. Ничего, я просто знаю, что существует, ну как, где-то я там, я не помню где, может ВКонтакте, может где-то в интернете, я встречала осознанно, мне интересно осознанность. никогда не пробовала. Единственное, что у меня было однажды, наверное, лет в 30, где-то примерно в этом возрасте, я не скажу, тогда же интернет, он как такового и не было. Я, э, не знаю, где-то или в книгах, может быть, про осознанное, что, ну, про сны или даже вообще про что-то, там, mm -hmm. медитации какие-то или что, я даже, не, я даже не скажу. И у меня вот был такой тяжелый был период в жизни, в плане, ну, я тебе, наверное, говорила, ларкети, да, Гена по ночам там отсутствовал, да, мне сложно было. И я просто себя решила восстанавливать, ну, поднимать, и я стала вот ложусь на диван, никого нету дома. Светка в школе, Гена на работе. И я расслабляюсь. И однажды, и я вот после этого подумала, что это, вот, наверное, осознанные сны, что-то похожее. Или, может, это астрал, астрал называется, не знаю. Я однажды расслабилась, расслабилась. И вдруг я понимаю, что я поднимаюсь над диваном. Натурально. Вот как лежала Наташа. Это было чувство. И, понимаешь, я расслабилась. И у меня вдруг, я подним, понимаю, что я... я, на, у меня такое было чувство, что я вот настолько на диван, И меня так жутко, я глаза не открываю, да, а у меня так жутко, я так... А, и так только сразу... в Состояние, испух, и состояние было, как будто я упала натурально, как будто я рухнула на диван, и сердце... Вот это единственное, после того я надолго забыла про медитации. Меня как отрубило. Все. Все остальное вообще в моей жизни вот эти происходили, там, как я тебе говорила, там приходил кто-нибудь, ну то есть моменты такие, когда реальность моя менялась. Все. Я, не, я не, даже не читала. Даже не читала про осознанные сны. То есть какие-то урывочки. у меня был период, когда мне было интересно, и даже в Минске была экспериментальная группа. По астральным путешествиям это был один момент. Мы пробовали вставать, и там был свой опыт. Потом были осознанные сновидения. Я тогда изучала Михаила Радуга, я даже хотела его пригласить в Минск. Но так сложилось, что он жил в США, и он не доехал сюда. Но я почитала книги его, и я делала его практики. Я поняла, что он очень хорошо систематизировал материал достаточно удобно пользоваться, просто надо было подобрать под себя то, что на тебе работает. И у меня был э, осознанный сон, э, ну, путешествия такие, я научилась делать одну практику, можно было выходить, гулять, и я понимала, что в ту ночь, когда я осознанно выхожу и гуляю, да, э, это... <смех> Это потерянный энергоресурс. <смех> а, <да>. <смех> <смех> <смех> я утром не могла открыть глаз, я была разбитая <смех> у меня как... Ну, ночь мозг активно работал, ты не отдохнул ничего, а -а -а но... Я не могла в этих снах споймать вариантов управления реальностью. А я, я реально прагматик, Вот, чтобы кто ни говорил по, по поводу нашего сумасшествия, прагматичнее меня человека найти достаточно сложно. Uh -huh. То есть даже глядя на то, как развивается проект и Центр человека, uh -huh. и инфодайинг, видно, что вот как танк укатывает все. Uh -huh. Не просто так меня в бизнесе называли, не зайчихая, бульдогом, бульдогом. Да? А, это, это факт, я просто укатываю и поэтому медленно но верно шаг за шагом шаг за шагом шаг за шагом да если я уже впилась в тему значит мертвая хватка и вот за счет этого получалось что я докапывалась до сути все время и когда э, я начала тренировать осознанное сновидение, у меня было четкое понимание, что, блин, я на реальность управлять, э, влиять и управлять тем более не могу. То есть это баловство, которое приводит к энергопотерям. А к энергопотерям, к энергоресурсу я всегда серьезно относилась, потому что я понимаю, это завязано с телом, с молодостью, со здоровьем и так далее. А вот, э, энергоресурс надо будет восстанавливать. И я эти практики закинула. И только теперь я осознаю разницу между сновидениями в объективной реальности и в субъективной реальности. Это ключ. Это ключ. И если человек не находится в субъективном восприятии, он ничем управлять не сможет, он на чужом игровом поле. И кто бы сейчас мне не пытался рассказывать, какие сказки и как, как я не догоняю эту тему не поверю, потому что у меня есть свой опыт, а я все вижу через призму своего опыта. Когда мы в субъективном восприятии, когда мы вышли на сны, когда ты один, кроме тебя никого нет, и ты загружаешься сразу, сперва мы брали из надсознания, спали и брали информацию в подсознание, а потом последние наши наработки, когда мы заходим из подсознания и выстраиваем в надсознание. Да? Вот эта психотехническая база, она офигенная но сколько нам угу. потребовалось времени для тренировок долго-долго угу. фактически полгода даже книга к Счастье», она очень много эпизодов содержит угу. там, где мы доставали через сны информацию. Но это мы уже целенаправленно доставали. Это уже не просто тренировались. Это, это мы уже это с... не тренировка была. Это да, уже не это тренировка, уже, да. это уже работа. Это мы уже щупали, чтобы найти ту точку, да, да, через которую да, ты можешь да, один да. момент взять, другой момент создать. А вот создать – это интересно. Потому что если… По сути дела, если рассмотреть, сейчас вообще жесткач пойдет, как я это вижу, есть реальность, есть зазеркалье. В реальности проявлено физическое тело человека, в зазеркалье, соответственно, рулит Бог. Бог и человек – это одно, это одна меркаба, да? это два тетраедра, это одно но я говорю два тетрайдера условно потому что бог это не тетрайдер да точно так же, как тело это не тетрайдер uh -huh. да? но там записана информация в определенном формате uh -huh. и если ты если ты как человек спишь uh -huh. ночью в это время не спит бог uh -huh. если ты бог ты спишь днем но не спишь ночью. ночью. Угу. И получается, что и тот, и другой, по сути, спят. Один закладывает информацию, второй проживает. При этом этот уверен, что это этот создал, потому что этот, да. когда создал, он нас закидывал ему, во что мы будем играть, пока, этот, тот, спал. пока тот спал, этот уже исполняет. Да? А потом этот, играя тут, тупо проигрывая этот сценарий, тоже исполняет. Обвиняя при этом, ответственно, туда. А, туда да. И чуваки вообще рулятся. Два коматозника, да, которые не точно. могут нормально взять и выстроить тот сценарий. И здесь получается, кто первый проснулся, Тот. Да, тот и бог. Да. И вот эти моменты, когда до нас начали доходить... И мы начали тренироваться, а как же проснуться, чтобы, чтобы, чтобы mm -hmm. информацию сделать объективной, да, для того, чтобы она могла проявиться вот в этой реальности, пускай в нашей реальности, а через нас она уже будет проявлена и в коллективной реальности. И да, здесь, здесь ключевыми были вот именно моменты, когда была осознана точка, миг как миги формируют мгновения, формируют эпизоды, эпизоды формируют жизнь и пошло, пошло, пошло. От малого мига к большому мигу цепочки такие. И этим управлять можно через сон. Да. И а, когда ты уже осознаешь это все, то в процессе вот дня, да, когда бодрствования. Ты уже начинаешь ловить, просто знаешь эти вот моменты, когда идет закладка конкретной туда, передачи да, информации. Передачи, и ты просто вот это фиксируешь, осознанно создаешь, делаешь, меняешь. Во всяком случае меняешь. Меняешь. И тогда есть варианты замены даже самых жестких кармических сценариев и вообще отмены сценариев и так далее. То есть это уже, это уже о пробуждении, это уже про осознанность. Но ключ все равно будет в субъективном восприятии, потому что как только уходишь в объективное восприятие, в объективном восприятии ты пошел на чужую территорию, на чужой территории, Бог на солнышке. Тебя покушали, да? Тебя покушали, да, твою энергию слили. Там есть эгрегорные структуры, там есть, там, там много чего есть, да, в коллективном и, и в объективном. И получается, что ты там не один, угу. а вот эта психотехническая база, где ты один, где ты начинаешь осознавать себя Богом, А Бог а... осознает себя при этом человеком? Там взаимный процесс идет, двойной. Сейчас пришел один момент, что а когда ты выходишь в чужую игру, ты себя рассыпаешь, да, просто рассыпаешь, потому что вообще мы все, мы все одно, да, одно сознание, од, да, вот од, од, как это закон одного, да, вот mm -hmm. од, одно. При этом, и поэтому вот когда уходишь на чужую, казалось бы, я, tô, я только что я произнесла, что тебя, ну, нас покушали, да, а на самом деле ты просто рассыпался сам. Ты рассыпался сам для того, чтобы играть, для того, чтобы создать игру, потому У -у -у. что если ты не будешь рассыпаться, игра У -у в какой-то момент свернется. У -у -у. А, вот. а когда ты рассыпаешься, ну понимаешь, это можно осознанно. А да, когда осознанно, то... Когда осознанно, можно и рассыпаться, и собраться. Да. Все по поиграть, своей, поиграть. поиграл, собрал. Игрушки назад. Да, как дети. Ящик высыпал. Угу. Угу. Расставил, расставил, потом наигрался вообще назад. Хватит все. И хватит. Играем в другую. И тогда можно создавать осозн... и создавать. И тогда сны становятся помощниками в развитии. И в осознанном управлении реальностью. Но на самом деле, наверное, из всех баз технических, психотехнических, здесь будет самое сложное. Она внешне простая, но тренировать сложно. Ее да, тренировать. Это просто надо. целенаправленно, да. тупо каждую да, ночь да. заниматься, каждый день заниматься. Это очень много внимания этому уделяешь. Ну и интерес должен быть. Интерес, да. Угу. И интерес должен не погаснуть. При угу, этом. Угу. То есть вот когда мы уже через сны расшариванием занимаемся и соединение структур в систему там, и так далее, порядок наводим из того, что мы уже навытягивали, здесь, угу. конечно, но это, блин, золотое дно. Угу. Сны это действительно очень много. Когда-то еще, когда Лавров проводил обучение белоусов бесконтактному бою. Они учились записывать сны, то есть это входило в программу 90 дней, 120 дней, там у каждого по-своему программа называлась спецподготовки. И там сны входили в работу. Там надо было записывать сон, потом ощущения, шумы там и так далее. Все, все вместе. И потом отлавливать, каким образом реальность в реальности это проявилось. И я до сих пор, у меня есть наработки, например, по тому, как мое подсознание выдает, например, я даже на стримах приводила пример. Если mm -hmm. я вижу черную кошку, да, то обязательно у меня будет какая-то новость, такая сногсшибательная, я получу кайф. Если я вижу мужчину в черном костюме, значит, по бизнесу будут какие-то деловые предложения, и они могут быть либо успешными, либо неуспешными. Это зависит от того, вижу я унитаз с какахами или без каках. Если с какахами, значит, будут Отлично, деньги. Да. да, если без какахами, значит, деньги, денег не будет. То есть, и вот, вот всякая вот такая ерунда. У меня очень много пунктов таких, когда я знаю, что если я увидела во сне, это будет проявлено 100%, и я знаю, как это будет проявлено. Но это результат тех тренировок, когда я просто вела записи и записывала, и выписывала так. Сегодня я понимаю, что это попытка подстроиться под объективное, своей субъективной психикой. А когда я уже осознаюсь, да? Mm -hmm. Когда я осознаюсь, я понимаю, mm -hmm. что я в своей субъективной психике могу родить это объективное, создать то, которое мне надо. И когда я это осознаю, соответственно, заход с другой стороны, вообще с другой стороны. И тогда видишь размах. Поле для экспериментов. Валим. И тогда кайф отдать это людям кайф. знания. Ой, как, Ой, когда тогда... Даже хочется этим поделиться, потому что понимаешь, представляешь, как мы с тобой говорим, да, вот когда у нас такие сильные штуки идут о сознании, мы говорим, представляешь, мы это дадим на курсе, представляешь, какой будет выхлоп у людей, и от этого наши глаза еще ярче горят и счастливее. Представляешь? Да, представляю. <свят> а на самом деле, какие выхлопы мы на курсах даем? Посмотри, угу. что со здоровьем происходит, с жизнью происходит. Угу. Как меняется человек, какие трансформации, какие, какой мир он для себя открывает. До человека доходит, он пробуждается реально, доходит он в раю, угу. из которого он пытается создать ад. Это чудовищно. Живя в раю, живя в настоящем, красивом, счастливом раю, Человек пытается создать нет здесь не рай здесь не рай нет не рай не рай не рай не рай мы пришли сюда мучиться мучиться <с муки <с муки муки или как еще подожди мучиться как служить нет сейчас сейчас сейчас скажу школа школа жизни да, да? Обучаться. обучаться кто то нас обучает и кто нас обучает где тут учитель мы, да, мы опыт получаем, конечно, но при этом опыт же можно получать а, на… Так мы же сами этот опыт и запрашиваем. Так в том-то и дело, в том-то и дело. И какой запрашиваем, такой и так получаем. получаем. Да. Я к тому, что опыт можно получить. Как сегодня у нас с мужем был разговор, случайно. Что-то я ему была сказала, вот не помню. Например, и чей... Например, а муж что-то сегодня хотел, а, про чай, я говорю, так, Гена, ты знаешь, ты делаешь, немного неправильно завариваешь там чай, потому что он становится таким насыщенным, который может при... вызвать аллергическую реакцию. Ну и привела слова человека, который мне это сказал. На что мой муж сказал, а, и я говорю, у этого человека был этот опыт говорю вот тоже точно также пил чай крепкий и аллергия на что мой муж сказал мне так вкусно я говорю нет но ну не вопрос тебя вкусно но просто ну, ты услышал у тебя есть право сделать выбор да либо учиться на ошибках другого либо сам проходить этот опыт и он так это говорит ну наверное я из тех да кто мне мне надо на себе это изб...". я говорю не вопрос то есть вот опыт можно, я к тому, что опыт можно разный получить, но главное, чтобы ты понимал, какой ты опыт. Ты, мы сами его, мы какой заказываем, такой получаем. В каком направлении идем, такой опыт и получаем. Да. Какое развитие получаем, либо деградацию. Главное, это все осознавать. А сны – тема очень интересная. Я никогда не занималась никогда осознанными снами. Я, может, там краешком так, немного но сейчас я слушаю, думаю, вот насколько это все, оно интересно, и видишь, но оно тебе не пригодилось. Нет. Ты ушла сразу в психотехническую да, базу да, дайвинга, да. и у тебя ты без опыта сразу перешла в субъективное, и сразу пошла на результат. Потому что та база, она не подходит. Мы не делаем то, что дает радуга вообще нигде не делаем никак не делаем то есть то как мы работаем это вообще полностью стопроцентный инфодайм. Да, да, да да то есть мы даже к снам приходили не не как к нам а мы шли за информацией и мы искали вариант как взять и сперва мы взяли а потом мы поняли что мы, мы тренируемся уже работать через сны то есть у нас осознание того, что мы начали тупо использовать сны для того, чтобы достать информацию, пришло, уже пришло а потом. потом. Да. То есть сперва мы делали, а потом мы думали. Угу. Ну, в принципе, как мы так, мы так, между прочим, да, я хотела сказать, что мы у нас так все. У нас так все абсолютно. Угу. Сперва делаешь, а потом думаешь. А потом, да. Уже анализируешь, понимаешь, о, блин, это ж об этом, об этом, об этом. И от этого еще больше осознавания идет угу. И ты понимаешь, блин, насколько это еще сила идет больше, еще знания идут больше, да? Да И это кайф, и вся жизнь сплошной кайф И на самом деле, чтобы быть счастливым, смотрите, на самом деле ничего не надо Счастье, оно внутри Оно в нас мы да занимаешься любимым делом и ты счастлив Слушаешь себя дачу слушаешь себя. себя приходишь домой дома муж семья дети да ну ты же выходил замуж там потому что или, там женился потому что любил и детей рожал потому что хотел да и ты приходишь тут любимые люди твои первые зеркала это счастье тут по-другому быть не может ты можешь прийти нагавкать на них Лег вот легко абсолютно легко но это не счастье но это да тебе что дискомфортно от того что ты гавкаешь на любимых людей но ты когда приходишь в счастье ты даришь счастье и ты видишь счастье и тогда вся жизнь превращается в счастье мало того понимаешь как даже это не говорит о том что ну как бы там ругаться нельзя там ну то есть это что-то не о счастье да нет ты просто позволяешь, ты имеешь право. но позволяешь, это не значит, что я позволяю я а значит, я буду гавкать направо и налево. Нет, это вот в этот момент тебе вот ты чувствуешь, что ну прорвало тебя. Позволяешь себе прорвать, но потом себя не казнишь. А просто потому, что ты любишь, и это из любви прорвало. Ты принимаешь эту сторону и свою сторону. Это принятие, понимание, и вот. И вот на самом деле это все в счастье. Все в счастье. И не, и не носишь потом в себе обиду. Ну, вот правда? Вот нету да. этого. Не ходишь, обидевшись или злишься. Нет. Ты в этот момент ты позволил себе. И снова счастлив. Ты имеешь право проявляться через злость, да. через обиду, и через ярость. Ты это осознаешь. Ты знаешь, как... Но ты видишь, что ты а, точно так же мог причинить боль другому человеку. Да. И ты видишь, как нивелировать эту боль потом. Ты можешь попросить прощения. А, ты можешь исправить любую ситуацию. Нет неисправимых ситуаций. Главное – не зажаться, не закрыться и не носить это в себе. Угу. Кстати, вот когда говорю фразу «не носить в себе», так и хочется закинуть в подсознание людей образ. Но опять скажут, что а, я грубая, да? А, вот вы поели очень много вкусной пищи. Вы едите, едите, едите, едите. И вам вкусно, вкусно, вкусно. Что с вами будет, если вы все время это будете носить в себе? Делиться надо с природой а нет. <соркот> <Обмен>. <соркот> да. Для Голову. того, чтобы у земли выросла новая вкусная пища. <соркот> Поэтому не носите в себе. <соркот> Иначе разорвет. <соркот> Иначе порвет, да. И в таком случае ничего хорошего со здоровьем не будет. Просто все принимаешь, что мы и кушаем И да. оставляем где-то что-то То есть принимаешь это принимаешь. Вот так же и здесь Через физиологию все да. наглядно На самом деле, вот когда ты эти вещи осознаешь Ты понимаешь, ты можешь быть любым Ты в раю, ты можешь проявляться как угодно И выбери, как ты будешь проявляться Ключ, Ключевое слово проявляться А это и реализация Это и семья, это и отношения И это и здоровье Это, это все, по сути дела да? Это жизнь Жизнь – это проявление в кайфе, не в страданиях. Вы можете и в страданиях, но тогда рай станет адом. Угу. И это ваш выбор. А если еще его осознанно сделать адом и прикрыть это ритуаликой, то получишь в следующую жизнь сразу привет от кармы по-другому подсознание не может, оно ритуалику уже все, оно разрезало психику и ритуалику, оно так или иначе принесет в следующую жизнь. Поэтому вот все, все, что связано с магией и религии, очень, очень, жестко проявляется, очень быстро. Мало того, это вот я сейчас слушаю тебя, мало того в следующей жизни, так оно здесь скукожится, вы здесь уже скукожится нечто, которое, которое очень хорошо прочувствуется. Потому что все в одном, все в одно вот прям здесь, больше нигде не существует. Вот оно здесь, и прошлое, и будущее, и настоящее. И все и уже есть. есть. Да. Все есть. И все. при этом все здесь и сейчас формируется и можно менять. Угу. Осознанно. Когда ты осознаешь момент здесь и сейчас. Это единственный миг, где мы существуем. И вот когда ты это осознаешь, тогда можно бы менять все. Ну, тут надо говориться, когда осознаешь миг, момент здесь и сейчас, то тут надо говориться, потому что сейчас есть куча сект, которые говорят, сейчас мы осознаем момент здесь и сейчас, и не осознают, осознают, и осознают. И потом люди становятся вот этой толпой, полностью управляемой. Обезличенный. обезличенный, индивидуальности нет, Бог забыт, вынесен на солнышко. И даже если его и была попытка впихнуть в себя обратно и назвать это пробуждением, то о а личности нет, она разрушена вместе с эго, с умом. В нашей психике нет чужих структур, лишних структур. Все структуры нужны, абсолютно все. Даже когда ты живешь без ума, безумен, да, казалось бы, но при этом ум просто работает в другом режиме, он работает как помощник, как логическая обработка, как работа с сутью информации. У него тогда другой режим работы. Есть режим работы дешифрации, есть режим работы включения в активную игру, во внешнюю игру. Если ты не вовлекаешься во внешнее, то он выбирает другой режим, он становится вашим помощником. Точно так же, как эго. Если у вас слабое эго, то ваша, вашу силу Некому держать. Эго выполняет еще одну функцию э, силовую. Оно управляет силовым ресурсом человека. И получается, что если вы э, имеете слабое эго, слабые личностные свои характеристики, да, не проявленные, то силовой ресурс у вас так кот наплакал. А силу держит сильное эго. То есть все структуры психики есть. Высшая декорации, да, у сильного человека он выстраивает те декорации, где ему комфортно. А счастье оно все равно внутри угу. и весь мир здесь. и весь мир внутри. И вы сами создаете этот мир полностью. Сперва осознаете, что вы создаете, а потом создаете. А если вы не осознаете, то тогда он создается по кармическому сценарию. Тогда его создаете вы, но вы не соображаете, -ха -ха, что вы его создаете. У -у -у. Но в тоже, но нужно по сценарию. Да. А в кармический сценарий, помнишь, как мы смотрели, как как работа тетрайдеров идет? А в кармический сценарий в первую очередь отфильтровывается что? Все чужое, uh -huh. родительское, чужое Жасовка. обязательство и так далее. Это тот мусор, который потом отфильтруется, он не может. А отфильтроваться в опыт, потому что он неосознан, потому что он чужой, потому что даже задача не стояла осознавать в этом коматозном сне чужие вещи. И вот это чужое уже карма идет на следующую жизнь. И вы тогда вынуждены проживать осознание того чужого опыта, который запросили в этой жизни неосознанно неосознанно либо по, а, получили например от родителей там в возрасте uh -huh. где-то до трех или до пяти лет да uh -huh. и потом в социуме а, и так далее там где вы уже были не вы uh -huh. там где было вторжение чужого и это конечно невероятные штуки когда когда начинаешь осознавать весь механизм как работает психика он очень простой uh -huh. Парадоксально простой. Парадоксально простой, если рассматривать его как одну меркабу. А если а, осознать, что ваша одна меркаба состоит как минимум из 9 уровней, каждый раскладывается, то там получается капец. И я понимаю, что квантового компьютера не хватит для того, чтобы это все просчитать. Поэтому можно взять одну, рассмотреть, а остальное пустить по подобию. Но во всяком случае, пока мы так действуем. Но когда мы говорим о расширении, мы э, говорим о том, что действительно там безумное количество структурок формирует реальность. И событийные ряды человека, и сюжетную линию человека и так далее. То есть каждый сюжет, каждый миг – это отдельная меркаба, если посмотреть на более мелком уровне. Но это все сложная тема и простые, одновременно. Кайфовые. Кайфовый. Ключ кайфовый. кайфовый. И настолько простые, <с winners> насколько и сложные. Закон парадокс. Mm -hmm. И самое главное, что если ты на них сел, то ты сел на эту тему, как на наркотик. Mm -hmm. Вот реально от нее не оторваться. Она настолько интересная, что от нее не оторваться. И я не знаю, что бы ни происходило, я все равно в ней сижу уже не первую жизнь. И сидеть буду.